Всем здарова, ребята, с вами я, Аволь, и сегодня я расскажу, какие же игры стоит ждать в 2021 году. Что же все таки стоит купить, и что у нас будет интересного в игровом мире. И если хоть какая-то из тебя заинтересует, поставь лайк и подпишись на мой канал. Это меня очень сильно мотивирует делать новые видеоролики. А так, я учусь в школе, мне приходится тратить на это много времени, и я готов уделять все это время вам. Ребята, все, погнали к видео. Не буду больше затягивать. Вы сами все знаете, что делать. Погнали. Итак, для любителей хоррор игр у нас вместе со Скотом Коттоном. Да, я думаю, вы уже догадались, о чем я говорю. Это новый FNAF 9. Это будет охренительная игра с четырьмя зонами. Ну и а также достаточно прикольным финалом. Ничего сполировать не буду, но игра будет стоящая. Советую дождаться ее выхода и поиграть. А вот на что, что, какая она будет сама изнутри, это VR или не VR, я ничего конкретного сказать не могу. И сама в этом информации не имею, но знаете, что игра будет прикольная. И уже сейчас есть трейлеры и разборы данной игры. Есть персонажи, аниматроники, кстати. Будет добрый аниматроник. Ну, у нас такой уже был в пятой части, да, бэби? Правда. Это достаточно прикольно. И давайте посмотрим, что будет с этой игрой, когда она же выйдет. Кстати, выйдет она в, 25... <свят> в 21... <-м> году. <свят> Хайповая инфа. Так, о страшном мы поговорили. Давайте поговорим о чем-то интересном. А именно Гранции Авто. Все же мы знаем серию GTA. Это всегда были легендарнейшие игры. Начиная от первой GTA, заканчивая пятый. Ну, или не совсем заканчивая... В 2021 году должна выйти GTA 6 Который будет проходить В абсолютно другом мире В отличие от GTA 5 Это будет охренительный сюжет Ну а также карта будет из, Взята из GTA Vice City. Я не знаю что из этого получится И скорее всего будет много островов По которым мы будем перемещаться Но уже есть плиты графика И какая-то часть сюжета Поэтому можете спокойно идти В открытом доступе Готовьтесь ребята Этот год будет жарким так, а еще я забыл сказать про одну из сохранительных игр, про которую я уже делал видеоролик. Подписчики моего канала поймут о чем я говорю. Ну а для нового прибывших я скажу, это Little Night Porsche 2. Если вам интересно, что же это будет за игра, какие там персонажи, сюжеты и так далее, я размещу для вас подсказочку сверху. Переходите и смотрите данный видеоролик. Окей, Little Nightmares 2, это охренительная игра, которая должна скоро выйти. Я обязательно куплю ее, ведь это годно. Это тот в который интересно играть. И если вам интересно все-таки какой там геймплей и так далее, и у вас нет денег на первую часть. Есть бесплатная демо версия, которая доступна стиме. Вы можете спокойно скачать и поиграть в один открытый демо уровень. держать, ребята. Также многое количество игроков говорят о Dino White 2. Я сам играл в первую части и прошел ее полностью. И сюжет меня достаточно порадовал. Так же как и игра, и все игровые составляющие, ведь паркур это круто и это весело и прикольно. Ведь игрокам нравится, когда все быстро перемещается и так далее. Dino 2 выйдет в 2021 году. Также относится к хоррорам. Также будет паркур и все крутое. Кстати, игра будет стоить достаточно не много, не мало, 3700 рублей. И я считаю, это нормальная цена для такой игровой бомбы. А то, что уже чуть-чуть доступно, это Far Cry 6. В принципе, вы можете сделать уже предзаказ и спокойно поиграть. Также есть какие-то сливы, анонсы и так далее. Но Far Cry это охренительная игра. Правда. Я думаю, представление на вам не нуждается. Ну и не буду забывать про одну из прикольнейших игр, а именно, да я бы даже сказал, сеть игр. Это Hello Neighbor. Сам я увлекаюсь Hollow Neighbor, и мне нравится весь их сюжет. По идее, новая игра должна быть уже в 2021 году. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вы хотите больше видеороликов про игры, то напишите об этом в комментариях. Ну и всем удачи, всем пока. Just black and white